Всем здравия, сам делал раньше петли, петли Глисона, ну, такого качества, что мне достаточно было, но мало кто мог заниматься на них. Вот, приехал к другу, у него попробовал повисеть на вот такой петле Глисона. Вот хочу запилить отзыв, занимаюсь где-то около трех лет на этих петлях, ну, с переменным успехом очень-очень хорошая возможность выправить атлант раньше ходил у меня очень большая сутулость была как гусем бы ходил за вот 3 месяца в течение 30 секунд каждый день если висеть, то это все выпрямляется как бы. вот хотел показать именно вот эту петлю она так спроектирована, что Вообще нигде не давит будто мама родная, родная ладошками держит твою голову и вот как бы уже научился несколько упражнений делать не просто висеть вот первое это что потихоньку как бы поджимая ноги можно страховать сверху для начального уровня потом когда Начинает уже получаться без рук, можно уже как бы вот так висеть, либо вот так вот, вот, мне как бы этого уже мало, мне либо с нагрузкой надо будет висеть, либо, ну, большая продолжительность времени, там, минут по 10, очень хорошо укрепляется сухожилие, через несколько месяцев такого висения сидеть не получается криво на стуле, просто уже такой дискомфорт идет, поэтому ну, очень хорошая штука в наше время, когда а, большинство нашей деятельности а, людей сутулит. Вот хотел бы показать несколько упражнений, которые я делаю каждый день. Это очень хорошо делают после пробуждения, когда позвоночник расслаблен, когда все мышцы расслаблены, когда а, еще нет, Часть. Недавно для себя открыл еще одно упражнение, очень хорошее, чтобы какое-то продолжительное время сидеть, висеть на этой петле. Я здесь аэрогамак подключил, чтобы просто ногами чуть-чуть упираться, вся нагрузка все равно идет как бы вниз. И вниманием смещаешь центр тяжести в копчик и полностью расслабляешься. В таком режиме можно... Через 3-4 месяца практики в таком режиме можно 15 минут висеть. Ну вот, благодарю за внимание. Производителю этих петель большой, большая благодарность, большой привет от меня лично.